Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому рецепту. И сегодня мы с вами будем готовить классный соус. Мне тут сказали, что 20 января отмечается День любителей сыра, и поэтому соус у нас будет тоже из сыра. Из вот такого вот сыра с голубой благородной плесенью. Он классно сочетается с мясом, с мясным стейком, просто божественно. Получается такой домашний ужин на уровне ресторанного. А еще его можно подавать, например, к сухарикам из черного хлеба или даже просто к овощам. Этот соус, конечно, не будет стоить 3 копейки, но его можно приготовить на праздник или на ужин выходного дня. Нам понадобится сам сыр с голубой плесенью. Сорт можно брать любой, какой вам больше нравится. Молоко или нежирные сливки. Французские травы. Мускатный орех и маленький кусочек сливочного масла. Рецепт этот максимально простой. Мы с вами открываем сыр. Кстати, вот просто так есть, я его не очень люблю, но соус должен быть вкусный. Сыр открываем и нарезаем на произвольные кусочки. Нарезанный сыр мы с вами перекладываем в ковшек или в кастрюлю с толстым дном. Здесь обратите внимание, что дно обязательно должно быть толстое, потому что когда мы будем варить соус, ему не нужно давать закипеть, а если кастрюля будет с тонким дном, то соус закипит и может не получиться. Отправляем сыр и ставим на плиту. Включаем плиту на минимальный огонь, на самый-самый маленький, на самую маленькую комфортку. Добавляем кусочек сливочного масла. Смотрите, я добавляю масло, потому что я использую молоко, оно у меня жирностью 3,2%. Если вы, например, берете сливки 10%, то масло можно не добавлять. Теперь добавляем к сыру примерно 50 мл молока. У нас здесь 200 мл, мы добавляем совсем чуть-чуть. Сразу же кладем французские травы. Здесь у меня смесь. Вы можете использовать любые ароматные травы, которые вам больше нравятся. Например, просто положить розмарин или базилик. Я кладу примерно половину чайной ложки. И немножечко мускатного ореха. Теперь мы с вами готовим наш соус на минимальном огне. Перемешиваем периодически. Я использую вот такую вот силиконовую лопатку. Не даем соусу ни в коем случае закипеть. Ждем, когда сыр у нас э, растворится в молоке и добавляем остатки молока. Вот, посмотрите, мы варим соус буквально минуты, у нас уже половина сыра растворилась. Теперь можем добавить еще немножко молочка. И дальше варим, продолжаем помешивать. Смотрите, у нас весь сыр растворился и, в принципе, он уже готов. Но здесь есть нюанс. Если мы будем использовать этот соус как подливку или, например, для запекания какой-то там курицы, рыбы, шпината и за всего чего угодно, его можно оставить жидким. Если мы хотим получить более густой соус, если он у нас сразу таки не вышел, можно добавить кукурузный крахмал. В принципе, густота соуса в том числе зависит от жирности молока и слива, которые мы добавляем, от качества самого сыра. Мне вот соус получился достаточно густой. Ой, достаточно жидкий, наоборот. И поэтому я добавлю немножко кукурузного крахмала. Этот лайфхак действует вообще со всеми соусами. Это я еще добавила только 100 мл молока, и 100 мл у меня осталось. Поэтому в остаток молока я добавляю столовую ложку кукурузного крахмала. Молоко при этом у нас должно быть холодное. И теперь мы берем вилочку и хорошенько крахмал перемешиваем. Снова включаем соус на медленный огонь. Тонкой струйкой вливаем молоко с крахмалом и постоянно помешиваем. Теперь варим, помешивая наш соус на маленьком огне, также не даем закипеть, варим до нужной степени густоты и затем огонь выключаем. Посмотрите, у меня соус загустел до такой вот консистенции, и теперь я огонь выключаю, переложу его в красивую баночку и дам остыть. Кстати, этот соус во многих, точнее, ко многим блюдам рекомендуют подавать теплым, но я думаю, что в холодном виде он тоже очень вкусный. Смотрите, вот такой классный у нас получился соус. Он достаточно густой, но в то же время он не такой густой, как, например, жирная сметана. Такой приятной консистенции. И теперь давайте его попробуем. Шикарный. Мне кажется, с мясом он будет просто божественно сочетаться. Запах у сыра Дорблю, конечно, так себе. Его ценят только любители сыра. У меня, например, Муж любит его есть, но пока я варила соус, он сказался, что запах просто не очень хороший, неприятный. А мне наоборот, хотя я обычно сыр в сырные нарезки не ем, но соус мне никаких неприятных, обонятельных ощущений не вызвал и по вкусу тоже мне очень нравится. Думаю, что любителям такого сыра соус придется точно по душе. Готовьте такой соус, пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому рецепту. Пока!